Глава 16. Прощание. Анна медленно вернулась в сознание и с трудом открыла глаза. Она попыталась пошевелиться, но все ее тело было ватным и не слушалось. Аллен лежал рядом. Дыхание его было ровным и спокойным. Их руки были по-прежнему сцеплены, и казалось, что они срослись навсегда. «Как ты, Анна?» – услышала она в своей голове ласковый и уставший голос возлюбленного – Аня попыталась ответить, но кроме невнятного мычания у нее ничего не получилось. Голова девушки раскалывалась на тысячи осколков. Все ее тело ныло от долгого бездвижного лежания на камне в одной позе. Анна попыталась пошевелить рукой. С трудом ей это удалось, и она разомкнула их ладони. Ален медленно развернулся к ней, вглядываясь в лицо своей возлюбленной. Он аккуратно пристал на локтях и прикоснулся к ее лбу губами. В тот же момент девушка почувствовала, как боль, разрывающая ее голову, стала постепенно затихать. Вяло она телепортировала, телепортировала ему. «Спасибо». Русал медленно приподнялся, сел на камень и, развернув плед, начал бережно разминать тоненькое тело любимой. Еле передвигаясь затекшими чреслами, она попробовала сесть. Со второй попытки ей это удалось, однако голова ее по-прежнему болела и была горячей, словно в нее влили тонну раскаленной лавы. Аня принялась массировать виски, а Ален аккуратно разминал ей шею и плечи. Постепенно девушка более-менее пришла в себя. Она встала и медленно облачилась в купальник. Впервые в жизни Аня чувствовала такую адскую боль во всем теле, да и вообще осознавала важность самого этого тела. Ощущая сильную жажду, она медленно дотянулась до рюкзака и достала заранее приготовленную бутылочку с водой. Сделав пару больших глотков, выдохнула. Ее живот предательски заурчал, напоминая хозяйке о своем существовании. Анна смущенно улыбнулась. «У тебя есть еда?» – заботливо спросил Ален. «Да», – протянула девушка, доставая из пакетика подсохшую булочку. Откусив значительный кусок, она принялась быстро жевать и проглатывать добычу. «Подкрепись немного», – телепортировал Ален, целуя ее в висок и привлекая к себе. Она жевала булочку и смотрела прямо перед собой невидящим взглядом. Яркие подводные картинки всплывали у нее перед глазами, заставляя мозг анализировать увиденное. Немного утолив голод, Аня произнесла вслух. «Ален, я не хочу прощаться. Мы не будем прощаться, любимая. Мы просто на короткое время разлучимся». «Пожалуйста!» — не хотела ничего слышать влюбленная девушка. «Забери меня с собой сейчас! Я не хочу возвращаться к людям! Я хочу быть с тобой, с вами!» — продолжала она свой монолог. «Это невозможно, любимая, ты же знаешь!» — ласково отвечал ей Алин, водя рукой по ее распущенным каштановым волосам. «Да, ты говорил, но...» — упиралась она. Русал еще сильнее прижал девушку к себе и глубоко вздохнул. Его плавники на хвосте нервно задергались, шлепая камень. Он начал слегка покачиваться из стороны в сторону, удерживая девушку в своих объятиях. «Атланта, я люблю тебя!» — зазвучал его напряженный голос у нее в голове. «Так было, есть и будет. Наша встреча, которую я ждал столько тысячелетий, состоялась. И я буду ждать еще столько, сколько потребуется, ибо ты — половина меня, а я — половина тебя. Поверь, любимая, мы неразлучны, даже если в разлуке». Больше всего на свете я хотел бы, чтобы ты осталась со мной здесь, сейчас и навсегда. Но есть закон. Закон Вселенной, который никто из живущих изменить не может. Когда-то ты выбрала быть человеком, и мужественно прошла весь этот длинный цикл перерождений. Тебе осталась только одна эта жизнь, и потом ты свободна. У тебя, в отличие от других, есть выбор. «Я выбираю тебя, Ален. «Я выбираю океан!» «Я хочу домой!» — срывающимся голосом закричала Анна, и ее крик, отразившийся от мрачных стен пещеры, задвоился. «Я счастлив, Атланта! Ты не представляешь, как я счастлив это слышать!» С ликованием и нежностью телепатировал Ален и настойчиво продолжал. «Но если мы нарушим этот закон сейчас, и ты не вернешься в мир людей, то человеческий цикл обнулится и начнется заново. И тогда мы снова потеряем друг друга на много тысячелетий». «Это, поверь, немыслимо больно». Аллен замолчал, крепко обнимая свое сокровище. Анна глубоко вздохнула, утирая скатывающие слезы. Она прижалась к его груди и слушалась в биении его сердца. сердце так горячо любимого ею человека. Они молча сидели в объятиях друг друга, качаясь на волнах своей любви и памяти, готовясь к предстоящей разлуке». «Сегодня я приду к тебе на то же место, в то же время», — нарушил молчание Ален. «Ты сохранишь меня в своем сердце, как и я тебя в своем. И мы переживем это совсем короткое расставание. А потом, уже очень скоро, мы навсегда будем вместе. Ты — моя судьба и любовь навеки, Атланта». Анна слушала его и плакала. Да, она все понимала и соглашалась с Аленом, но как это было невозможно расстаться с ним снова». «Я всегда с тобой, Атланта», — повторил Ален свой ответ на ее горькие мысли. Анна попыталась взять себя в руки. Нужно было собираться. Была уже половина десятого вечера, когда девушка проснулась в своем номере. Ей снились океан, Атлантида, Алин. Боже, как же ей не хотелось просыпаться! Ведь здесь ее снова ждала неминуемая разлука с ними. Анна перевернулась на другой бок. Ее телесное самочувствие было уже в норме, но вот душевное. «Надо успеть поужинать и собрать чемодан», – вяло подумала девушка, не хотя вставая и направляясь в ванную комнату. Бодрящий душ окончательно разбудил ее своими прохладными ласковыми струями, а проснувшееся чувство голода вынудило поторопиться. На вытеревшись, Аня натянула на себя кружевной белый сарафан, захватила телефон и направилась в ресторан. На этот раз девушка проголодалась не на шутку и выбрала себе хорошую отбивную с салатом. Тщательно пережевывая человеческую подпитку, она напомнила себе о том, что обещала Саше отправить номер рейса и время прилета. Ох, он, наверное, подумал, засуетилась девушка, сейчас подкреплюсь и напишу ему. Уточнив на ресепшн информацию о вылете, Анна, будучи немного не в этом мире, неуклюже плюхнулась на стоящий рядом диван. Вылет был по расписанию, что огорчило ее, ведь девушка надеялась подольше побыть с Алином. Она включила Wi-Fi, но не успела выйти в интернет, как на ее воспаленную голову посыпался шквал сообщений. «Боже, только не сейчас!» – мысленно протянула разнервничавшаяся путешественница. Она быстро отправила Саше сообщение с уточняющими данными и отключила мобильник. Аня решила выпить чашечку кофе, чтобы взбодриться, ведь впереди ее ждала последняя встреча и расставание с любимым, и она даже не знала, сможет ли она их пережить. Она стояла на берегу на привычном месте и смотрела вдаль. На этот раз океан был волнительным, а все небо было в рваных тучах. «Надо же!» – подумала Анна. Океан тоже печалится, предвидя наше расставание. Основание глыбы, где обычно сидел Алин, обильно заливала волнами, и девушка поняла, что сегодня им обоим будет довольно влажно. Сев на берегу, как обычно, на свое полотенце и прикрывшись пледом, Анна мысленно вернулась к увиденному накануне. Она смотрела на волны и вспоминала величественную Атлантиду, которая была ее домом когда-то. Интересно, что будет, когда Земля вернет затонувшую Атлантиду на ее место? Алин ведь говорил, что этот континент поднимется. И что же будет, когда люди увидят ее далеко не разрушенной и древней, а величественной, развитой и совершенной? «Настолько совершенной, что все людские постройки будут лишь игрушечными и домиками по сравнению с ней», – размышляла девушка. Анна закрыла глаза и углубилась в свои мысли. За шумом волн она не заметила, как появился Ален. Лишь открыв их снова и взглянув на океан, девушка увидела возлюбленного, сидящего на пологой части глыбы. Волны заливали его хвост, отчего тот блестел под пробивающимся сквозь облака лунным светом. Алин смотрел на Аню, не желая отвлекать ее от раздумий, которые он, конечно же, беспрепятственно читал. Анна грустно улыбнулась и встала. Она отбросила плед, сняла сарафан и, оставшись в одном купальнике, направилась к нему. Волны отчаянно хлистали по берегу, повергая и без того грустную девушку в еще большую печаль. Аня зашла в волны и вплотную приблизилась к Алину. Они молчали, глядя друг другу в глаза – а затем Анна, едва сдерживая подступающие слезы, поцеловала его в губы. Как же много было в этом поцелуе! И радость встречи, и счастье быть рядом, и близость двух таких разных миров, и горечь разлуки, и трепет надежды. Любовь, такая сильная и безграничная, такая щемящая и обезоруживающая, навсегда венчала их здесь, на берегу, на берегу океана, где они когда-то расстались и вновь встретились, обретая друг друга уже навсегда. «Алин, обещай, что заберешь меня домой, когда мой человеческий путь закончится», — телепатировала Аня. Алин провел по ее щеке тыльной стороной ладони, смахивая слезинку, и тихо ответил. «Обещаю». И они снова смотрели друг на друга и снова целовались и прижимались друг к другу, словно две части единого целого, Прикрывает всего человеческого мира свою нечеловеческую любовь длинными волосами, спутанными на ветру. Океан же стремился укрыть своих детей взволнованными объятиями, обещаем новую, скорую встречу. Алин, а моего отцу, отца зовут Арус, верно? продолжила девушка свой мысленный диалог, прячась в объятиях любимого от порывистого ветра. Да. «Странно. У нас во всех древних мифах царем Марии и океанов выступает Посейдон, он же Нептун. Но ничего не говорится о Барусе. Почему?» «Анна, мифы, которые вы знаете, очень искажены», — ласково ответил Алин. «Человечество намеренно подменили понятия, исказили информацию, обязали поклоняться разным богам. Все это сделано для того, чтобы стереть из вашей памяти истинные знания о вас, о планете, о Вселенной». Стереть знания, позволяющие общаться с другими высокоразвитыми цивилизациями, путешествовать во времени и в космическом пространстве. Все это знали и умели атланты. Посейдон был исправящий семьи в Атлантиде. Он, под гипнотическим и планомерным воздействием манипуляторов, стал разрушителем. Когда Атлантида пошла на дно, Посейдон и другие представители укрылись в подводных городах, которые уже тогда построили атланты. Большая часть этих построек погибла, но были и уцелевшие. Спасшиеся атланты на суше переместились на соседние материки и далее. Одно из таких мест впоследствии вы, люди, назовете античным миром. Все древние боги античности – это уцелевшие атланты и их потомки. После той страшной катастрофы люди были лишены земной силы, поддерживающей их, и стали стремительно деградировать». Земля вышла из своей примичной мерности и вошла в более плотную, сместив полюса, об этом я тебе уже говорил. Люди уменьшились в размерах, а их тела стали очень плотными. Их принимающий энергоинформационный центр закрылся. Посейдон же, в миропонимании тех людей, стал морским богом. «Царем, который действительно посылал людям сильные бури, топил корабли, демонстрируя свое величие при помощи оставшихся магических предметов и технических достижений Атлантиды, которые, конечно, работали уже не на полную мощь». «Понятно. Значит, Посидон — это просто уцелевший Атлант из правящей династии?» «Да. А что мой отец?» «Твой отец — великий подводный правитель на этой планете, стоящий у ее истоков». Он, как и многие из нас, выходил на сушу и приносил свои ценнейшие знания об этой планете Атлантам и другим развитым цивилизациям, существовавшим еще до гибели Атлантиды. Не зная предательства и обмана, мы делились самым сокровенным. На одной из таких встреч, как я уже и говорил, и познакомились твои родители. Однако потом, когда гордыня и желания власти стали затмывать у умы земных существ, мы исчезли и стерли все воспоминания о нас». Раставание твоих родителей было очень болезненным для обоих, особенно для твоего отца. Но мы не могли поступить иначе. Русалы — единственные хранители и защитники сердца планеты, того кристалла, что ты видела. Мы безмерно любим нашу землю и всегда будем защищать ее от кого бы там ни было», — с воодушевлением телепатировал Ален. Аня задумалась, слушая монолог возлюбленного. «Если бы мы не ушли, стирая свои следы...» то последующие цивилизации обрушились бы на нас с войной. И вполне возможно, что кристалл бы не уцелел», — грустно продолжал Ален. «Сейчас люди ничего не помнят о нас и даже не догадываются о том, что мы существуем. Не понимают они, и какую роль мы играем для всей планеты и для них тоже». Аллен глубоко вздохнул и добавил, «Если кристалл погибнет, то в тот же миг погибнет и вся планета». «Подожди, Ален, а те, ну, манипуляторы, которые хитростью возымели власть над Атлантами, где они сейчас?» «Они живут среди людей. За эти тысячелетия они смешались со всеми земными жителями, включая даже животных и насекомых. На сегодняшний день человечество – это гибрид всех цивилизаций вместе». «И что же будет дальше?» «К сожалению, современное человечество в основной своей массе ждет вымирания. Причем человек будет уничтожать сам себя». Далее все больше будет появляться чистых манипуляторов. Но пока мы храним кристалл, они не смогут завладеть этой планетой. Однако они продолжают и будут продолжать свое генетическое и психическое воздействие, выращивая биороботов для своих целей. Так уже было раньше, так происходит и сейчас». «Сейчас?» – удивленно переспросила Анна, поднимая свои красивые брови вверх. «Да, вы люди...» Сегодня все активнее используете искусственное зачатие детей. И, конечно же, не осознаете, что таким образом они получают возможность выращивать для себя биоскафандры, заселяя туда своих специально подготовленных сущностей. Конечно, далеко не все дети, зачатые таким образом, являются куклами манипуляторов. Но сегодня все чаще им удается заселить в эти крохотные человеческие тела своих. Высоко же духовная сущность вообще не может прийти в такую оболочку, потому что эти вибрации для нее разрушительные». «Ничего себе!» – обомлела девушка. «Но подожди! А как же тогда быть? Например, есть же хорошие, светлые пары людей, которые, ну, не могут зачать сами, не получается у них, и что же им тогда делать?» Души высокой вибрации приходят на Землю тогда, когда им это нужно, и они сами выбирают себе родителей. «Если, как ты говоришь, у хорошей пары не рождаются дети», значит, не время для высоковибрационных душ». «И что, совсем нет никаких вариантов?» Ален задумался, вглядываясь куда-то в пространство и, выдержав долгую паузу, продолжил. «Если такая пара очень хочет малыша, то она может взять его из ваших специальных домов, где живут брошенные дети. Давая свою любовь и заботу этому ребенку, они будут способствовать высветлению и развитию его и своих душ» и в целом повышению положительных вибраций на планете. Если говорить все же о детях собственных, то можно попробовать зачать и вырастить ребенка так, как это делаем мы. Вы? Но вы же глубоко, под водой. И где людям взять эти ваши волшебные пузыри для формирования тела? Этим пузырем может выступить сама женщина. Только подойти к этой процедуре нужно немного иначе. Смотри. Прежде чем делать искусственное оплодотворение, необходимо обоим родителям длительное время думать о ребенке, думать о нем основательно, прорабатывая даже самые мелкие детали: каким они хотят его видеть, какая у него внешность, какие у него таланты, чем он будет заниматься, что принесет миру, сколько проживет и так далее. Тем самым родители создают определенный вибрационный фон где уже на ментальном и чувственном плане формируются и задаются параметры души и ее земной путь в этом воплощении. В такую воронку чужие зайти не смогут, но нужно четко осознавать всю ответственность за данное решение, ибо в этом случае рожденный ребенок может сильно отличаться от других детей с точки зрения принятых стандартов нормальности, и он, скорее всего, будет очень одинок среди людей. То есть, ты имеешь в виду, он будет очень одаренный или больной? Если родители все сделают правильно и с чистыми помыслами и намерениями, то это будет гениальный ребенок. Это выход. Только нужно ли привлекать, точнее задавать такие высокие параметры души, когда заранее уже известно, что человечество делается своими гениями, скуксилась Аня, зная историю их по отношению друг к другу? Да, поэтому я и подчеркиваю, что это огромная ответственность перед мирозданием и, главное, перед приглашенной душой. «Человечество должно понять, что Вселенная разумна и сама регулирует все существующие в ней процессы, в том числе рождение и вымирание какого-либо вида существ». Анна молчала. Она глубоко задумалась о глобальности этого вопроса, который затрагивал и ее, еще не реализовавшиеся, но уже давно проснувшиеся материнские чувства, заложенные природой. «Это очень сложно», – прошептала девушка вслух. Да, отвечал Ален, читая ее мысли, ведь ты тоже хочешь родить ребенка. Да, ответила Аня. Ален нежно прижал девушку к себе и поцеловал в плечо. Доверься, Вселенная, любимая, ласково телепатировал он. Ален, а может ли наша планета просто прогнать этих расселившихся манипуляторов? Ну, скинуть их в себя или утопить, как Атлантиду, немного отстраняясь и заглядывая ему в глаза, спросила девушка. «Анна, существуют такие вселенские законы, логическую цепочку которых сложно понять?» Алин замолчал. Анна тоже молчала. Выглядывая из объятий любимого, она смотрела на волны, которые отныне и бесповоротно звали ее обратно домой, в океан. «А мы сможем с тобой общаться мысленно на больших расстояниях? Я ведь живу в Москве, а оттуда до нашего океана очень далеко», — с грустью в голосе спросила девушка. «Да, сможем, любимая. Ты только не закрывай свой канал. Его приемка зависит от тебя. Хотя это будет нелегко». «Почему?» Али нежно поцеловал девочку, девушку в мочку уха. «Потому что ты пока еще в человеческом теле, с грустью в голосе телепатировал он». «Но мы же справимся», продолжала Анна, тоном нетерпящим отступлений. «Да», ласково ответил ей возлюбленный и, взяв ее маленькую хрупкую ладошку в свою, поцеловал тонкие пальчики. Близился рассвет. Волны и ветер немного поутихли, и первые отсветы солнца начали рассеивать их последнюю ночь. Завидя отплески зари, Ален взял Анну на руки и соскользнул волны. Отплыв пару метров, он остановился и опустил девушку в воду. Анна старалась не плакать, но слезы текли сами собой. Сквозь эти предательские ручейки она смотрела на Алина и старалась запомнить каждую его черточку, каждый миллиметр его лица. Девушка протянула руку к его волосам. Жгутики были обжигающе горячими, и она, прикоснувшись к ним, моментально отдернула ладони, даже слегка вскрикнула. Ален взял ее руку и поцеловал в том месте, где виднелось легкое покраснение. Затем он поднес ее к своей щеке и закрыл глаза. Аня ощутила мокрую горячую струйку, стекающую по его лицу. Они придвинулись так близко, что их тела и лбы соприкоснулись. Так они стояли, прижавшись к друг другу, укрепляя свою ментальную связь. Ален медленно и горячо поцеловал девушку в губы и с любовью в голосе телепатировал. «До скорой встречи, Атланта!» Анна, всхлипывая, прошептала искривленным ртом. «До скорой встречи!» Больше ничего сказать она уже не могла, ибо огромный ком смешанных чувств подкатил к горлу, и она поняла, что задыхается. Алин разжал свои объятия и отплыл. Образовавшееся расстояние между ними вонзилось в ванну тысячами ножей. От этой резкой боли у нее потемнело в глазах. Алин отплывал все дальше, неотрывно смотря на нее. Затем он стал медленно погружаться в воду, по-прежнему глядя ей в глаза. Анна дрожала от сдерживаемых рыданий, но вместе с тем не могла пошевелиться. Все ее тело будто окаменело, приковывая девушку к одному месту. И вот над водой остались только его глаза, которые начали светиться голубым светом, отбрасывая на воду сияющую дорожку, доходящую до Ани. Вдруг Алин сверкнул своими голубыми лучами, обжигая девушку теплом, и мгновенно скрылся под водой. Прощаться было невыносимо. И только когда Алин исчез, оцепенение прошло, и Аня, закрыв лицо руками, зарыдала.